Что это? <blasted> Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? дождем. Мы Обстоятельства на ноль? На, на ноль. Ну, на ноль. Ну. Сказал, на, на сон. Сон сказал? Да. Кек. Чуряк. Откровенная я вчера. Ты сегодня мне никто. Отпечатки на руках, западный магнитофон. Время тихая вода, утекающая в ноль. Кто не видит в небе знак? Потеряет твой свинок. Что там дальше? Что-то милузия, свинок, что такое. Да, не знаю. Я знаю только стресс-предес, слэшку и ромео. Я тебя тоже люблю, ромео.